Эфир есть, эфир есть. Теперь нужно узнать э, в чатах, то есть есть ли эфир вос... восстановился ли. Ну, вот я сейчас тоже сам захожу в комнату. Так, это видео пока недоступно. Но в комнате тоже ты поменял на вебинарное. Вебинар. все вот вижу что все пошло это видео пока недоступно но в комнате тоже ты поменял на вебинар все все пошло пошло так не помню конечно а ну на слайдах остановились то что все получат слайды и смогут проводить самостоятельно вебинары в интернете что увеличит количество у вас продаж пакет документ, пакетов документов, потому что вы свои ссылки на покупку будете оставлять реферальные под своими вебинарными, под своими видео в YouTube, Потому что вещать будете, как правило, ну, через Google Hangout. Так, слайды все. Все в конце, там и Алексей в чате пишет, мне чат пока вот недоступен, чтобы не отвлекаться, я его не смотрю. То есть в конце вебинара я там и чат почитаю и отвечу на вопросы. А пока, то есть просто Алексей там будет вам в чате ну, руководить там куда-что, и какие-то частные вопросы ответит вам, когда и куда выслать вам вебинар. Ой, это слайды. И давайте перейдем к мотивационному ролику, который я хотел продемонстрировать. Делаю демонстрацию экрана, предоставить доступ. И вот он этот ролик. То есть каждый из вас на самом деле все может. Достаточно просто начать действовать. Ну Давайте сразу перейдем тогда к сегодняшним слайдам. Вот 89 слайдов у нас сегодня будет. Здесь вы можете редакцию потом свою делать, то есть менять информацию, менять выступающего. Ну, пока вот они заточены были под меня, как, так как я выступаю на сегодняшнем вебинаре. Долгожданный бесплатный мастер-класс «Как избавиться от кредитов без помощи юристов» – абсолютно законный метод. Вы когда-нибудь задумывались, как было бы здорово иметь больше свободного времени, не думать о ежемесячных платежах, решить все кредитные проблемы с банками, судами и судебными приставами? Не переживать за свое имущество. Проводить больше времени со своими родными и близкими. Вместо платежа по кредиту поехать в путешествие. Помочь близким освободиться от кредитов. Кто из вас хочет, чтобы я поделился? Как обнулить любые банковские задолженности? Почему действие кредитного договора в отношении вас незаконно? быстрым и проверенным способом убедиться в том, что вы ничего не должны банку. Оплачивая кредиты, вы нарушаете законодательство, ну, либо закон. Сейчас, прямо сейчас, вы узнаете мою историю, как благодаря правовой группе «Правовед Сибирь» сотни людей решили свои финансовые вопросы, какие популярные мифы сдерживают вас от решения всех кредитных проблем. Специально для вас я расскажу, что скрывают от нас банки и их служащие. Сейчас вы получите краткое руководство о том, как с чего начать и как применять наши инструменты. Получите информацию, что на самом деле вы кредитуете. Банк, что вы кредитуете банк, а не он вас. Потому что ваш кредитный договор есть вексель ценная бумага. Ну, обещание имеется в виду то, что если вы досидите до конца мероприятия, то получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы, плюс получите различные виды бонусов безвозмездно, безоплатно, и самое главное, вы получите презентацию вот в этом виде, в котором она есть, то есть уже готовую презентацию, по которой вы тоже можете проводить такие вебинары. Почему? Вопрос данного слайда. Вы имеете право не платить кредиты. Банки нарушают законодательство. Весь механизм кредитования построен на обмане. Следующий слайд. Уникальная возможность. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, кредиты негативно влияют на вашу жизнь. Сейчас правовед Сибирь становится больше с каждым днем, все больше количество людей узнает о нас. Знание – это лучший способ защитить себя от беспредела. Благодаря нашей уникальной технологии вы сможете забыть, что такое кредиты, может, и поможете своим близким. Время – это бесценный ресурс, который нужно использовать с умом и перестать тратить его на работу по 18 часов в сутки. Хождение по судам, вечные сомнения и принятие неправильных для вас решений. Всему в нашей жизни существует лишь одна цена. Многие из вас думают, что э, мы там платим своим личным временем, мы платим здоровьем, мы платим деньгами, мы платим своим имуществом. На самом деле ценник везде один, цена всему – ваша жизнь. И вот когда вы это осознаете, поймете, что вы все, что вы не делаете, все, что вокруг вас не происходит, хорошо или плохо, цена всему ваша собственная жизнь. И только вам сегодня или завтра или когда-то еще, или может вообще никогда придется решить, насколько вы готовы платить своей жизнью что вы готовы делать, чтобы жизнь была насыщенной, чтобы она была свободной, чтобы все было правильно, справедливо и по совести. И этому всему вы научитесь в сообществе ⁇ Правовед Сибири». Вы приобретете эти все навыки, приобретете эти знания. И сейчас немножечко о себе. Кто я такой, и почему вы должны меня слушать? Ну, как-то очень... Так прям навязчиво, да, что должны меня слушать. Никто никому ничего не должен на самом деле. И никто никому ничего не обязан. Каждый из вас есть причина и следствие. Каждый из вас есть и цель, и одновременно орудие. То есть вы есть все. И только вы сами решаете, как будет протекать ваша жизнь. Ни Бог решает, не еще какие-то там религиозные течения. Вы сами решаете. Спать вам или не спать, работать или не работать, изучать какие-то знания или не изучать, совершенствовать себя или не совершенствовать. Я простой человек из обычной крестьянской семьи. У меня отец железнодорожник начинал помощником машиниста электровоза. Мама у меня швия-моторист, никто никогда не имел никаких там должностей, званий, ученых степеней. Я воспитывался на покосе, косил траву, собирал ягоды, лето проводил в лесу большую часть времени. И мне это все нравилось. Пока мне не пришлось столкнуться с системой, выйти со школы да, и стать взрослым, завести детей. И тут я попадаю куда в финансовую систему, которая сегодня существует и которой управляют пока еще банкиры. И мы это хотим изменить, чтобы именно люди сами, люди каждый из вас мог создавать и участвовать и модернизировать общество, модернизировать финансовую систему. Модернизировать политику, модернизировать э, э, экономику и так далее, и тому подобное. И каждый из вас в силах это сделать, если мы самоорганизуемся. Но самоорганизоваться можно только владея знаниями. Если никто ничего не будет изучать, никто ни в чем не будет разбираться, по умолчанию нас будут эксплуатировать те, кто знает больше. Поэтому сообщество «Правовед Сибирь» как раз пропагандирует повышение правовой грамотности населения. Это главная цель, вектор направ... направления к действию. Закончив школу, я поступил в университет, в техникум, учился, получал награды, выигрывал олимпиады межвузовские по различным дисциплинам. Больше занимался всегда спортом, различными видами, там, единоборств, легкой атлетики и так далее. Там прыжки, бег, подтягивания, тоже достаточное количество дипломов имею во всем этом. Ну, в жизни, я постоянно в жизни добивался того, что я хотел, совершенствовался. Но стоило мне, там, взлететь очень высоко, потом приходилось больно падать. Потому что я старался быть в системе, в ее рамках. И когда я доходил до больших результатов, э, и находились люди в системе, те, которые просто отбирали то, что было мной уже создано. И это происходило до тех пор, пока я не осознал одну простую вещь, что те, эти люди владеют большими знаниями, чем есть у меня. И я начал читать, учить, зубрить. Смотреть, писать, учиться формировать документы. У меня технический склад ума, я всегда очень легко и на неделю вперед решал все задачи по математике, по начертательной геометрии, по физике. То есть для, ну, я в принципе дома не занимался решением задач э, домашних, потому что я все успевал делать на переменах. А контрольные работы, как все помнят в школе, да, там 3-4 варианта чтобы сосед не мог списывать было ну как правило 4 варианта и я прорешивал все четыре варианта за 40 минут урока постоянно помогал всем вокруг решал примеры задачи теоремы алгоритмы и так далее но в жизни как я думал, что это мне поможет, на самом деле знание экономики, математики, физики, оно не помогает, потому что мы живем в области права. Мы родились по конам мироздания, то есть по тем конам, по которым у нас работает, устроена, вернее, природа, по которым живет весь животный мир, растения и так далее, по которым космос живет. То есть по кону, вот э, приведу простую э, вещь такую. Если сейчас Государственная Дума примет закон о том, чтобы 1 января наступило лето, он просто примет закон, подпишет, э, он э, вступит в законную силу, опубликует его в российской газете, все, как бы по закону, все правильно. Должно наступить лето. Вопрос к вам, будет ли природа, Вселенная исполнять этот закон? Наступит ли лето 1 января? Да нет, конечно, не наступит. Это только люди пишут непонятные, э, отходящие от здравого смысла и от совести законы. Для, одни люди пишут для того, чтобы других раздевать отбирать имущество, деньги, отбирать личное время, просто отбирать вашу жизнь. И это будет продолжаться до тех пор, пока вы будете с этим смиряться, пока вы не начнете э, воспринимать себя и понимать, что вы есть власть, вы есть источник власти, ваше волеизъявление — это наивысшая власть вообще в окружающем мире, в природе и везде, в космосе. Поэтому обратите на это внимание. В сообществе «Правовед Сибирь» как раз мы и занимаемся тем, что мы повышаем правовой уровень грамотности населения. Мы не стремимся делать за вас вашу работу, решать ваши проблемы. Мы выступаем как учителя. То есть вы задаете вопросы, мы вам даем ответы. Вы читаете какой-то документ, изучаете какой-то материал, осознаете это, применяете и получаете положительный результат для себя. Если вы не готовы, не хотите обучаться, если вы не готовы, не хотите получать знания и хотите просто сесть на шею, что за вас все сделают, это не про нас так не получится. То есть у вас не получится сесть к нам на шею, и мы за вас все сделаем. Потому что все устроено по законам природы. Вам нужно отработать задачу, которая создана вами же. То есть вы есть причина, и у вас есть проблема. И эту проблему вы должны сами отработать. Если мы за вас решим эту проблему, в прямом я имею в виду смысле, то есть возьмем вместо вас, все заполним, все сделаем, везде сходим, за вас все изучим, все прочитаем, а вы, как говорится, и пальцем не пошевельте. Да, временно мы решим ваши проблемы, но пройдет месяц, два, три. Как только вы забудете про сообщество Правовед Сибирь», эти проблемы вернутся вам в 10 раз в большем объеме. И это будет продолжаться до тех пор, вы будете ходить по вот этому кругу, пока вы не начнете сами решать свои задачи. А наша задача – научить вас дать вам инструменты дать вам знания, показать своим опытом, показать путь, что вот это можно сделать. И опять же, все ухожу да, в глубину вопроса по, по правовым знаниям, и читаю слайд и вспоминаю, что мне нужно маленечко еще рассказать о себе, как я пришел к тому, что создать это сообщество. То есть отучился в школе, закончил техникум, закончил университет, порешал вопрос, чтобы не ходить в армию и э, устроился на работу инженером по охране труда. Я много где работал, но просто вот после всех знаний я много и работал, и таксовал, и доставки работал, и грузчиком, и охранником. Ну, скорее всего, проще назвать тех профессий, которые я не попробовал на себе. И музыку в клубах крутил, там, не знаю, и администратором был, много что делал. И, устроившись, думал, ну вот образование получил. И опять очередной миф, очередное потраченное время я просто заплатил своей жизнью, да, что... Мне не понадобились все эти знания, все эти профессии, эти дипломы. То есть я устроился инженером по охране труда со строительного университета. И сколько, вы думаете, у меня была зарплата инженером по охране труда? 6 400 рублей в месяц. Я самый дешевый мобильный телефон, как сейчас помню, получал, покупал в кредит на год, чтобы за него заплатить. Ну просто это жесть. Это был 2005 год. То есть 12 лет назад. <клев> Невозможно на эти деньги прожить. И это все делается специально системой для того, чтобы вы вступали в коррупционные схемы. Для того, чтобы вы унижали, оскорбляли, обдирали своих близких, имея эту должность. И так далее и тому подобное. То есть я отработал... Я никогда не прогибался ни под какую систему, я всегда мерил все совестью и здравым смыслом. И мне пришлось уйти с этой работы, потому что э, я стал конфликтовать, э, вернее, со мной стали конфликтовать за, мое, за мою честность и порядочность руководитель, э, бухгалтер, юрист и начальник отдела кадров. То есть они не принимали э, мое отношение к жизни, То есть они не хотели справедливости. Их э, интересовали только деньги, которые они имели с работников, которые получали еще меньшую зарплату. То есть я работал в сфере ЖКХ, да? а, там слесаря, водители, там, а, плотники, которые перестирали крыши там, и так далее, занимались вот этой работой. Я оттуда ушел. Ну, то есть меня вызвали на ковер, там начали материть, оскорблять, по, по, мы уволим тебя по статье. Я говорю, да нет проблем, ничего, я выкину эту трудовую, там заведу новую и дальше пошагал. То есть вот так вот это все было. Потом я еще на, на кое-каких работах работал, в консультант плюс работал. Потом оттуда стал заниматься бизнесом, открыл свой ИП в 2007 году где тоже столкнулся сразу же с беспределом в налоговой, я этот случай многим рассказывал, но повторюсь, я открыл расчетный счет на ИП в Сбербанке, и в течение месяца, ну, вернее на следующий месяц, меня пригласили в налоговую оплатить штраф 5000 рублей. Ну, сами да, понимаете, смотрите, зарплата инженера 6400 рублей. И штраф налоговой 5000 рублей. Ну, совместимые да, вещи. 5000 рублей за то, что я просто не, не пришел и не написал заявление о том, что я открыл счет в Сбербанке. Я сразу же никогда не бодаюсь там с нижестоящим звеном, не меряюсь знаниями, потому что они просто ну, выполняют распоряжение руководства и вообще не умеют включать мозги и мыслить. Я говорю, где ваш начальник, я только с ним буду решать вопрос. Все, меня пригласили в кабинет, и я задал простой вопрос. Вот смотрите, я вам не предоставил сведения о том, что у меня открыт расчетный счет. Они говорят, ну за это штраф? Они такие, да. Ну вот если я вам не предоставил сведения, задаю им вопрос, то откуда вы узнали, что я открыл счет? Ну, нам Сбербанк каждый месяц сдает отчет. Я говорю, ну... И для чего мне вам предоставлять сведения, если сам Сбербанк вам их предоставляет? На, на что я не смог получить никакого внятного ответа, у них был просто ступор. Я им сказал, что я никогда, никакой налоговой, ничего платить не собираюсь. И до сих пор я не плачу никакие налоги с 2007 года. Не на автомобили, которые там уже проданы, до сих пор на мне числится, мне приходят чеки. ИП до сих пор мое числится, но я никогда не сдаю никакие декларации, не плачу никакие госпошлины, не нанимая на это бухгалтеров и какие-то еще агентства, которые занимаются налогообложением. Я не плачу пенсионному фонду, который там начисляет по 110 тысяч штрафов годов, в год. Uh, и постоянно там что-то они где-то в своих реестрах про, реестрах про меня прописывают, что я там какой-то должник. Но это же их виртуальная игра. Я живу своей жизнью. Они там свои какие-то цифры, свою бюрократию разводят. Ну, я вот живу спокойненько, у меня все есть, ни на что не жалуюсь. То все как положено у меня. Я сам выбираю свою игру. И если вы хотите выиграть в любой игре, вы должны играть только по своим правилам. Как только вы начинаете ввязываться в правила противника, э, начинаете поддаваться на его волеизъявление, двигаться по его э, ну, так сказать, направлениям, векторам, которые вам задают, вы однозначно проиграете. Поэтому это зарубите себе на носу, как говорится, и научитесь навязывать системе свои правила игры и банки вы выиграете и суды и судебные приставы если вы будете просто играть по своим правилам просто выключите уши выключите зрение выключите обоняние просто не воспринимайте систему и делайте то что считаете нужным согласно вашим знаниям а знания мы вам дадим мы вам покажем путь как воздействовать на систему и саму ее трансформировать то есть Система придумала инструменты, и вы же этими же инструментами ее же ставите на место. Все просто, законно, без всякого криминала. Ну, о себе мне 35 лет на сегодняшний день, и если я сейчас буду рассказывать более подробно еще какие-то свои истории, да, то ну, можно не один вебинар на эту тему провести. Поэтому мы переходим к следующему слайду. Я родился в Красноярском крае, город Иланский, там город порядка 10 тысяч населения. Тут детство я вам тоже рассказал, да, как раз вот картинка прям напоминающая меня. Я ездил на тракторе на Беларуси за рулем, косил сена, убирал урожай, для меня это все знакомо. Мне это нравится делать. Да, я несколько раз, то есть показываются пустые карманы, я несколько раз добивался миллионов, это было три раза в моей жизни, я становился миллионером. И потом, как я вам говорил, то есть это у меня отнималось, используя те же механизмы системы, потому что я пытался с системой дружить, а нужно было э, свою систему создавать, которая сейчас и создана, это правовед Сибирь. Ну это про успех, сегодняшний успех сообщества «Правовед Сибирь». Мы, были, мы организовались в сообщество два года назад и много времени, много месяцев, все эти два года нам говорили, что да вы не тем занимаетесь, у вас не будет выигранных дел, вы ничего не сможете изменить. Вам надо смириться и получать пайку от системы, которую вам в вашем секторе, там, где вы работаете, вам отведено и так далее и тому подобное. Ну, на сегодняшний день очень много примеров. И я вам скажу, что за 2-3 месяца, используя текущие знания в «Правовед Сибирь», используя этот опыт в сообществе «Правовед Сибирь» на систему никто не работает. Вы можете спросить у любого человека, который каждый день занимается правовым просвещением граждан, каждый день занимается консультациями, видеороликами, изучением материалов, подготовкой документов. Ни один человек не работает ни на кого, ни по договору, ни по трудовой книжке. И никого из этих людей это не интересует. Потому что каждый зарабатывает своими руками пишет документы да, своими руками, ходит, относит, регистрирует их, своей головой зарабатывает, своими ногами, помогая другим людям становиться успешными. И это основа... Успех не в экономике. В экономике вы можете занять просто какой-то сектор. Все Весь успех вообще в жизни от права, от того, когда вы знаете, кто вы есть, какими правами наделены. И когда вот вы с этим разберетесь и поймете, что вы есть власть, вы есть хозяин своей судьбы, всей вот этой жизни, которая вокруг вас происходит и так далее и тому подобное. Вот я провожу семинары. Это вот моя счастливая семья. Я веду абсолютно здоровый образ жизни. Не ем мясо, не ем рыбу. То есть не ем все, все что как бы похоже и живет по принципам, как и человек. Знание это и есть свобода. Они равны по своей сути. Когда вы получаете полный объем знаний, вы начинаете понимать, что вы в принципе еще ничего не знаете. И чем больше вы познаете окружающий вас мир, вы понимаете, что он просто невероятно огромный, просто галактических масштабов. И он такой интересный. А вы пока еще сидите там в своей квартире, в своем кабинете, на работе или в своем цеху. И думаете, что вы там влияете на весь окружающий мир? Да нет, вы пока еще просто в коробочке, в спичечном коробке. Постарайтесь с сегодняшнего дня выйти за пределы этого спичечного коробка. Не бойтесь. И когда вы выйдете за пределы спичечного коробка и уже с этой точки зрения посмотрите на тот мир, на то состояние, в котором вы сегодня находитесь, вы поймете что вы просто проживали до сегодняшнего дня жизнь зря. Но всегда есть возможность все изменить. Если вы сегодня примете решение изменить свою жизнь в лучшую сторону, если вы захотите быть здоровым, долго жить столько, сколько вы захотите, если вы захотите, чтобы на вас никто не мог влиял, влиять, никакие мне виртуальные власти. Вы это тоже сможете сделать, и вы любому сможете объяснить, что вы правы. Для этого нужно потратить время, и оно не получится мгновенно. Многие, кто вступает в сообщество «Правовед Сибирь», думают, что все будет происходить быстро, мгновенно, наполнение знаниями. Но вы должны понимать простую вещь. Вы не компьютер, и невозможно взять флешку, скачать с моей головы на флешку информацию, вставить в вашу голову флешку и с, и с флешки скинуть к вам знания. Знания без вашего личного опыта, они ничего не значат. Они не имеют вес. Поэтому у каждого из вас будет свой личный опыт. И только тогда придет осознанность и осознание полученных знаний. На это требуется время. У вас мозг состоит из электрохимических процессов, которые в нем происходят. Синапсы, нейроны, там, вот эти все связи вырастают, если вы изучите э, этот вопрос биологически. И вы же не, ну то есть, чтобы было понимание, вы же не сразу родились взрослым. Вам потребовалось время, чтобы ваше физическое тело увеличилось, чтобы силы прибавилось. Вот мозг так же само работает. Вы сегодня получите знания, и требуется время для того, чтобы эти знания усвоились. Завтра получите еще знания, и опять потребуется время, чтобы произошли определенные электрохимические процессы в голове, чтобы выросли связи, оперативная память, так будем выражаться, и емкость вашего головы, ну, мозга увеличилась, чтобы вы могли воспринимать и обрабатывать эту информацию. Но вы должны понимать, что это все тренируется. Это так же, как ходить в спортзал. Вы сразу не поднимете штангу 200 кг. Вам придется тренироваться определенное время, ну, сколько-то времени, по несколько занятий, упражнений определенных в день. И через сколько-то времени вы придете к результату. С правовыми знаниями все то же самое. Вам потребуется время, чтобы их усвоить чтобы их переформатировать в свое понимание, применить их, получить результаты. Поэтому не спешите уже, что вот как есть люди, сегодня там приобрели документы, там тысячи страниц знаний, вебинаров, семинаров, там сотни, сутки прошли, и человек уже пишет, говорит, я там вот это не нашел, вот это не нашел. Ему показываешь ролик, он говорит, я смотрел его но он не услышал и не увидел то, что в этом ролике, потому что его сознание еще не готово. Сознание прокачивается потихонечку. Невозможно просто взять и мгновенно расширить ваше мировоззрение. Но каждый день по чуть-чуть берите, читайте, изучайте. В день по одному семинару выделите время для себя, там выделяйте час времени для новых привычек. Если вы не будете... Этого делать каждый день по чуть-чуть, но ну, ничего не будет меняться. Вы будете находиться в том же состоянии, что и находились до сегодняшнего времени. <coughs> Трудности, как вот как раз, э, то есть я проговариваю, да, у меня идет поток. Э, как бы вот то, что я хочу вещать, э, без всяких подсказок. Да, и вот по, подальше проходим слайды. И вот в этих слайдах <coughs> уже более детально прописано то что я вам сейчас говорю трудности с которыми сталкивается большинство незнание как себя защитить незнание как заработать денег нету денег для того чтобы получить знания вас приучили к тому что для того чтобы получить должность я вам рассказал свою историю я потратил техникуме время в университете в школе, большую часть сегодняшней своей жизни и пошел на работу заместителем директора, то есть инженером по охране труда. Это вторая должность в ЖКХ и получал нищенскую зарплату. Но в то время и те деньги, которые были потрачены на проживание, на э, то, чтобы покупать книжки, сдавать экзамены, ездить э, в университет там, и так далее, то есть это ну, просто несоизмеримые вещи. И это блудняк, в который вас всех вводит система. В том, что для того, чтобы быть богатым, нужно иметь несколько там, высших образований и какую-то должность. Да это миф и бред. Я уже с 2007 года 10 лет ни на кого нигде не работаю. И у меня всего хватает. Мне хватает жене, детям, моим родителям мы живем спокойно без всяких кредитов, без долгов, и на все хватает. Нужно было просто получить правильные знания. Но мне пришлось заплатить. И сегодня я не хочу, чтобы вы совершали те же самые ошибки, что совершал я. Я не хочу, чтобы вы тратили там десятки лет своей жизни на какое-то там обучение. А еще, что сейчас больше всего присутствует, это платное образование. Да вы просто посчитайте. Вам сейчас уже, чтобы учиться, вам нужно брать деньги в долг. А потом, получив образование, получать копеечную зарплату и отрабатывать эти деньги, которые вы взяли. А потом уже подкрадется пенсия, вы будете получать способие, на которое даже меньше заработной платы, на которое просто даже на лекарства не будет вам хватать. И вы сыграете в ящик. И с печалью вас унесут на кладбище и будут поминать. Вы такое себе будущее нарисовали. Я нет. Хотя я тоже жил в этой матрице, вот в этом сознании мира, вот что оно вот именно так и так должно быть правильно. И сегодня я вам хочу показать другой мир, другую жизнь, другие знания, другие обстоятельства, показать успех. И он весь повязан именно весь успех вправе. праве. Когда вы знаете права, вы можете формировать свои правила игры и играть так, как вам хочется. Не нарушая никаких законов. Проходить между ними, как во время дождика, между струйками, не промокнуть. Далее идет у нас незнание законодательства. Совершенно верно. Посмотрите просто пример. В школе. В университете сколько вам преда, преподавали про законодательство знания законов нисколько основы только какие-то основы краем глаза мы пробежали конституцию маленькую брошюрочку и все и больше не было ничего о законодательстве а сейчас вы просто посмотрите вы приходите на работу, трудовой кодекс. Вы становитесь бухгалтером, несколько томов налогового кодекса, толстой книжки по тысячи страниц. Вы трудоустраиваетесь в органы э, или там живете в жизни, занимаетесь бизнесом. В отношении вас действует административный кодекс, уголовный кодекс, гражданский кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, гражданский процессуальный кодекс. Если вы работаете между предприятиями, арбитражный кодекс, вы посмотрите, и они достигают тысячи страниц, вся эта мукулатура. Но вам же об этом не давали и не говорили эти знания. Если бы вас с первого класса, так сказать, обучали этим всем знаниям, да вы бы как рыба в воде плавали в этом всем И знали бы, где себе соломки подстелить, когда падаете. Но, но опять же не надо печалиться. У вас не важно, сколько вам сегодня лет, вы это все можете изменить. Я это сделал. Вот, пожалуйста, вам. Простой пример. Два года сообщества Правовед Сибирь и очень много результатов. Десятки тысяч сторонников в разных странах, не говоря уже про Россию. Не верим в себя. Тоже одна из причин. Потому что люди. Отуч... разучились верить в себя, потому что смотрят различные передачи, которые унижают человеческое достоинство, смотрят различные видеофильмы, которые тоже развращают унижают человеческое достоинство и втаптывают просто человека там ниже плинтуса. И человек просто разочаровывается, думает, ну я уже ничего не смогу. Для этого и показывают для, вам, для вас этот телевизор чтобы вы видели в этом телевизоре себя, как вас унизили, оскорбили, отымели и выбросили на помойку. Обращаемся к юристам. Не хочу, конечно, оскорблять юристов, но для меня слово юрист – это авантюрист. Это человек, который проверяет качество веревки, на которой вас подвешивают. Все юристы так или иначе Создают в коллегии адвокатов, имеют к этому какое-то предназначение, получают там вот эти все свои знания, получают доступ э, к тому, чтобы участвовать в процессах, зарабатывать бабло. И там только бабло. Никакой нравственности, никакого уважения, никакой порядочности, честности там нет. Просто бабло и все. И юристы перестают с вами общаться в тот момент когда у вас заканчивается бабло и вы начинаете искать другого юриста а другие говорят есть деньги нету ну и там крути сам как хочешь и это с одной стороны правильно это вам урок у меня такой же урок был я тоже общался и платил юристам было время сейчас я никому не плачу потому что я опять же в силу всех обстоятельств жизненных, пришел к одному простому пониманию. Платить себе. То есть у вас есть всегда два пути. Платить себе или платить кому-то. Ну, допустим, нужно мне поменять э, смеситель в ванне. Я могу заплатить деньги, и мне его поменяют. Но я могу заплатить деньги себе и сам поменять этот смеситель. Я могу заплатить деньги, чтобы мне переустановили операционную систему, да. Но я могу сам потратить немного времени, посмотреть видеоинструкции в интернете, в YouTube, почитать отзывы, что и как, инструкцию какую-то скачать. Уже есть все в интернете. Вы должны понимать, что давным, -давным, давным давно уже все уже придумано и все уже работает. Все есть в интернете, в Ютубе, в Гугле, в Яндексе. Все, я изучаю вопрос сам. Я вообще в принципе никогда никому не обращаюсь ни за, ни за какими знаниями. Я их нахожу сам. Сажусь, ковыряю, нахожу, применяю, получаю опыт, трансформирую под себя, улучшаю и все. И я на коне, как говорится. Также рекомендую вам, самостоятельно решать вопросы и самому себе платить вы можете нанять э, любого правоведа он заполнит за вас какие-то документы но вам придется заплатить за это деньги я принимаю позицию не нанимать никого а самому сделать и оставить эти деньги у себя то есть вы заплатите себе вы просто Посмотрите, сколько вы получаете плюсов, когда вы сами делаете работу. Но элементарно. Вот чтобы мне заплатить, допустим, правоведу за, за наполнение документа, который там будет заполняться, ну, допустим, 3 дня, мне надо будет заплатить, ну, возьмем просто формально, 5000 рублей. Вот мы договорились. То есть цена договорная, нет фиксированных цен. Каждый человек оценивает сам себя, свой труд. Вот... Вы с кем-то договорились, допустим, за 5000 рублей. Вот смотрите, за эти три дня вы сами можете э, сделать эти действия и заработать за три дня, сами себе заплатить 5000 рублей, если вы сами сделаете документ. Помимо этого у вас появится опыт, знания, и вы уже сможете множить этот опыт и знания. Вы другим людям сможете заполнять эти документы и получать вознаграждение. То есть у вас начинается нескончаемый финансовый поток, и вы начинаете приносить пользу окружающему миру и людям. И вас благодарят. Благодарят, благодарят, благодарят. И на энергетическом уровне благость к вам приходит, и у вас весь мир начинается вокруг вас меняться, жизнь начинается меняться. А что происходит, когда вы ищете, кому заплатить? Да, вы нашли. Вам нужно заплатить 5000 рублей, но вам же их нужно где-то взять, и вы вместо того чтобы платить себе вы начинаете искать работу делать ненужную вам работу за которую вам там заплатят не за три дня 5000 рублей а за неделю 5000 рублей вы там будете пахать с утра до ночи нежели сами вы регулируете да когда сами делаете документ поработал устал чай попил полежал поспал опять поработал составил документ нет проблем все шаблоны уже есть инструкции все есть то есть все берете, научитесь сами делать, и вы тогда увеличиваете, вы становитесь автоматически богатым, как только вы начинаете делать все своими руками. Вот я дома делал ремонт без проблем, обои переклеить, потолочную плитку там, покрасить, побелить, что нужно сделать, электрику, я все делаю сам, я никому не плачу, поэтому я богат. Богатый я имею в виду не только в материальном плане, а то, что все, что мне нужно, у меня есть. Отношения, дети, семья, успех, как бы могу, все, что я хочу, я могу себе позволить. И я же хочу, чтобы вы просто то же самое научились воспринимать, делать и применять в своей жизни. Переходим к следующему слайду. И вот это как раз, да, подытожу, что это как раз про юристов. То есть вы передаете свою судьбу в руки других лиц, которые уже в системе, они все учились вместе с, адв... вместе с прокурорами, со следователями, с судьями. Они в одной банде, все юристы. И вы приходите и говорите, вот моя душоночка, сколько вам нужно денег заплатить, чтобы вы эту мою душоночку казнили. Ну бред, вы сами же платите за то, чтобы ваш... вас повешали на виселице. Вместо того, чтобы научиться самому защищать себя. Но это не ваша вина. Вас вырастили в этой социальной теплице. Меня вырастили, моих родителей вырастили, дедушку, бабушку. Просто я вышел за рамки, набрался смелости, храбрости. Это как прыгнуть с парашюта, как с тарзанки прыгнуть. То есть нужно просто выключить ум. На какое-то мгновение выйти за пределы этих рамок, и потом то состояние полета, которое вы свободы почувствуете, оно вот это состояние свободы, кайфа, вот этой благости, оно, не, ну, оно просто вас не вернет назад в исходное состояние. И это нужно сделать уже сегодня. Вы сегодня можете уже все изменить, после прослушного сегодняшнего вебинара информации, которая вам будет дана, вы сможете уже все изменить. Выйти за пределы вот той системы, которую вы сами себе стены эти построили. Выйти за ее пределами и стать свободным, богатым, счастливым, успешным и любимым человеком. Ну и теперь более конструктивно, да, по пакетам документов. Комплект пошагов инструкции от практика. Реальная причина, по которой я начал это делать, я уже об этом проговорился да, в, нач... э, в течение встречи. Ну и повторюсь вам, что реальная причина, почему я начал э, создавать сообщество «Правовед Сибирь. Потому что мне не безразлично, не безразлично окружающий мир. Я для себя решил многие вопросы. Ну вы уже, наверное, поняли, да, что вот я рассказал, с чем я сталкивался и в бизнесе, и на работе, и на учебе, и в семье, и вообще в отношениях. Вот с этой системой, где постоянно тебя обдирают. Я пришел к успеху, ну, как бы к пониманию, к знаниям, но я был один. Ну, скучно. На самом деле скучно просто вот знать, да, что-то иметь и не делиться этим. Ну, просто ты рано или поздно ты просто сгоришь от этого успеха. и настанет печаль там мрак и так далее и я решил просто начать делиться этими знаниями этой информация этим опытом со всем окружающим миром и начало сформироваться сообщество сначала один человек поддержал второй, третий, четвертый. хотя в этот момент сотни людей вокруг говорили что ты не туда идешь да у тебя ничего не получится то есть я просто не слушал выключил как я вам сейчас и говорю я выключил Слух выключил зрение, выключил обоняние и просто шел своим путем и дорогой и до сих пор иду. На меня невозможно влиять ничем, то есть меня невозможно в чем-то переубеждать. У меня по каждому поводу свое сугубо личное мнение. И я не прошу вас всех придерживаться этого моего мнения. У вас у каждого должно быть свое мнение по тому или иному поводу. Вот это было. Причина, что мир несправедлив, и я хочу изменить его в лучшую сторону. А как изменить мир? Нужно изменить людей, которые в нем живут. Изменить их в лучшую сторону, чем я и занимаюсь, правовым просвещением. Что отличает нас от других? В действительности сообщество «Правовед Сибирь» Это единственное сообщество, ну, пока еще я не встречал ничего даже подобного, даже жалкой, жалкой копии ни в сети, ни на улицах, ни в газетах, ни на телевидении. Потому что здесь все построено на доверии. В сообществе правовед Сибири нету ни одной бумажки между людьми, никаких расписок, никаких договоров о кредитах и так далее, и тому подобное. О том, что кто-то чем-то чем обязан. Все, что здесь происходит, у нас происходит на доверии. То есть просто каждый участник сообщества работает на доверии, делает работу, продвигает знания, все делается на доверии. То есть никто никому ничего не обязан, нет приказов, нет указов, нет устава, нету ничего, что могло нас ну, как бы формировать в какую-то систему жесткую в каких-то рамках. Каждый здесь находит свою нишу, приносит пользу. Это как, если представить шесть, механизм часовой, механический. Шестеренки все разные, разные зубчики, разный диаметр, разный вес у шестеренок, разный металл, пружинки. Но все есть единое целого этого механизма. Кто-то занимается Ютубом, кто-то судебные приставы ворошит, кто-то банками занимается, кто-то пишет документы, кто-то в суды ходит. Каждый выполняет свою роль и делает то, что у него лучше всего получается. И просто применяет вот эти знания, вот эти свои желания в сообществе «Правовед себе. И мы открыты для всех. Любой из вас может участвовать и составлять какую-то часть единого большого организма используя свои навыки профессиональные и свое желание что-то делать. На самом деле, я вам просто скажу вот по поводу, допустим, даже договора да, между двумя сторонами. Договор это документ, в котором одна сторона обязуется перед другой не обмануть ее и прописываются пункты. То есть как раз в договоре пишутся пункты. Я хотел бы тебя обмануть, обмануть вот здесь. Но напишу об этом в договоре, что я тебя здесь не буду обманывать, обещаю. И так вот все пункты в договоре написаны. Договор между двумя сторонами, это когда одна сторона хочет обмануть другую сторону. И чтобы этот обман не произошел, они себе составляют вот этот договор. Чтобы в случае чего привлечь друг друга к ответственности за этот обман, в Правовед Сибирь все честно, поэтому нету никаких договоренностей. Нету никак... Вернее, есть договоренности просто человеческие. Вот мы собрались, порешали, коллективно там приняли какую-то тенденцию, какое-то направление, взяли, сделали. Вот, собрались мы, порешали, да, провели вебинар и так далее и тому подобное. Но мы не заключали никаких договоров. Там, вот если ты не придешь на вебинар, то ты там нам будешь должен столько Ну то есть вот этого всего нету, вот это лжи, фальши, вот этого нет И у нас все происходит именно на честном слове То есть сказал, сделал и никак иначе Проуверенно мной, моими коллегами, моими друзьями и учениками Нам важны результаты Мы не антиколлекторское агентство, которое только урезает кредиты и возвращает комиссии то есть комментирую, да, что мы не занимаемся там, обрезанием э, коль, ну, суммы кредита, не занимаемся возвратом каких-то процентов комиссий, которые банковым навязал э, через суды. Мы полностью ликвидируем кредиты. Мы единственные в России и в других странах, кто полностью обнуляет любые кредиты, ипотеку и кредитные карты. <клёп> Популярные мифы которые существуют в обществе, а вдруг не получится. Получится или не получится, каждый из вас решает, но я вам скажу по своему опыту. Вы всегда получите результат тот, который вам нужен, если вы прими, приложите достаточное количество усилий. Нужно много денег. Тоже миф. Много денег не надо. Попробуйте посчитать, сколько вы унесли денег за 3-5 лет, обучаясь в каком-то университете техникуме. Просто сколько вы потратили времени и денег на то, чтобы получить диплом. Посчитайте. И сравните со стоимостью пакета документов с базовыми знаниями, с азбукой, как я ее называю, в «Правовед Сибирь». Нужен хороший юрист. Про юристов тоже уже поговорили. Юрист в принципе вам никакой не нужен. Вы сами себе хозяин вашей ситуации, вашей жизни. Нужно быть крутым специалистом. Вот у меня нету и никогда не было правового юридического там образования. Никогда не учился. У меня образование программист, электронщик и промышленное и гражданское строительство. Все. Но я спокойно владею всеми правовыми знаниями, вы смотрите кто-то в первый раз, кто-то там может на ютубе посмотреть мои тысячи роликов, семинаров, вебинаров, инструкций, как какие документы формировать, как себя защищать и так далее и тому подобное. Миф о том, что я новичок. Ну я тоже когда-то в чем-то был новичок, сейчас я профессионал в том или ином деле. И это зависит как раз от вас, от того, вы все время хотите быть новичком во всем, или вы хотите становиться профессионалом. Если хотите, то тогда вам придется образовываться, вам придется читать, учить, применять, изучать. То есть жизнь эту жизнь. То есть не тратить ее на телевизор и пиво и на развлекало, а потратить на свое самообразование. Миф о том, что я не верю в это. Этот миф развеивается, когда вы заходите к нам на сайт и смотрите выигранные дела по различным темам. ЖКХ, кредиты, приставы, суды, ГАИ, там еще какие-то вещи. Все есть. И те люди, которые верят в себя, они получают результат. Те, кто не верят в то, что они могут, те получают отрицательный результат вы получаете то что вы думаете потому что мысль она первична и вы материализуете пространство вот вы думаете что у вас не получится и у вас не получится даже если вы начнете что-то делать в этом направлении даже если вы будете делать правильно то и будете думать что у вас не получится у вас и не получится я проверил это на себе Миф о том, что я не верю в себя. Но это ваш выбор, верить в себя или нет. Я не могу на него влиять, я не могу развеять вот этот миф, да? Но я вам привел свою историю, где у меня были и взлеты, и падения. И сегодня я совсем другой, потому что я поверил в себя. Я осознал, что я могу многое практически все я могу сделать сам и вы это сможете каждый из вас сможет вы же когда-то и на велосипеде ездить не умели несколько раз подкнулись упали там разбили коленку но вы же научились ездить на велосипеде вы когда-то не умели варить и кушать вас кормили родители вы когда-то не умели держать ложку но научились да вы вымазали себе лицо там кашей там салатом, когда учились есть ложкой. Вы когда-то не умели пить, и вам давали пить с трубочки, давали пить соску, там, ну, на баночку одевали соску и выпили. Но сейчас вы научились пить с кружки. И для этого нужно просто время и наработка навыков. То есть упражняться нужно. Чтобы стать чемпионом, нужно упражняться. А если вы сидите и только языком говорите, и не делаете никаких действий, то, соответственно, у вас никакого результата и не будет. Поэтому при... Вот вначале мы поставили ролик, да, что делайте действия. То есть, когда вы начнете действовать, вы получите свой личный опыт, и вы начнете тренироваться, делая действия. Так, следующий слайд. Это вот очередной слайд из семинара это мы сейчас переходим к документам и здесь четко показано что происходит когда вы берете кредит в банке происходит видим да выдача кредита операция в банке приход денежных средств в банк Когда вам зачисляют на вашу пластиковую карточку, то бишь деньги выходят из банка, происходит расход. Остаток в банке ноль. Странно, да? Вы сейчас подумайте, ну я же в банке взял деньги, получил кредит. Если вы в банке взяли деньги, и они принадлежат банку, здесь что бы мы видели? Мы бы видели здесь Сумму с минусом, что вы должны банку. Это официальная выписка, то есть и таких очень много в интернете вы найдете, где э, разберетесь с тем вопросом, что когда вы передаете кредитный договор в банк, вы передаете ценную бумагу, которая наполнена вашим физическим телом, вашим образованием, у вас же спрашивают образование, стаж работы, зарплату вашу, ваше имущество, квартиру, машину, вы все перечисляете, дату рождения, до определенного же возраста дают кредит. То есть вы наполняете кредитный договор, обеспечиваете его всем, что у вас есть. И вот эта сумма, которую вы написали, она просто ценность бумаги придает этому кредитному договору. И он зачисляется на приход в банке они на расход. И потом, когда эту сумму вам векселя, кредитного договора, одну бумажку э, разменяли на билеты Банка России, происходит размен просто одной бумажки на несколько мелких, которые на рынке, в магазинах прим, ну, то есть применяются. Вы же не можете рассчитываться кредитным договором в магазине, там, купить хлеба. Банки выполняют функцию размена. То, что банки выполняют функцию размена, пожалуйста, вы же приходите, меняете, вот доллары не принимают, вы же приходите в банк, также подаете 100 долларов, они при, так же, как и здесь, в приход уходят, и вам выдают рубли, и вы их тратите, потому что рубли применя... при... используются в магазинах, евро приносите в банк меняете на рубли то есть происходит мена банк выполняет функцию размена разных обязательств финансовых это его функция и происходит здесь ноль, остаток 0. остаток ноль ноль а о том что дальше происходит вас просто обманывают вас разводят на бабки и вы носите в банк Деньги хотя бы ничего не должны банку. Здесь также еще одна из выписки потребительский кредит человек брал. Выдан кредит, сумма по кредиту 29,617 по кредиту и по дебету 29,617. Итого оборотов пришло 29, ушло 29, остаток на конец дня 0. Отзывы на нашем сайте, ну вот несколько я вам прочитаю, чтобы вы можете обратиться к этим людям, в интернете их найти, в Одноклассниках, ВКонтакте, с их фотографиями, у нас на сайте можете найти. Все люди у нас реальные, ничего нету вымышленного, и можете пообщаться с любым из этих людей, ссылки под их фотографиями на их социальные сети, на их каналы есть у елены вот с мужем у них ипотека вот человек э, с нами взаимодействует самостоятельно просто обучается и все делает своими руками здравствуйте здравствуй человек меня зовут елена мальцева и я как и ты знаю на собственном опыте что такое ипотека если ты читаешь это значит вопрос по ипотеке тебя очень сильно волнует ты уже почувствовал что это что-то ненормальное и нездоровое что это ловушка год назад и я это узнала. Занимаясь самообразованием, однажды я познакомилась с предложением, которое изменило мою жизнь и отношение к ситуации по ипотеке, кредитам и другим важным аспектам жизни. Я познакомилась с правовед Сибири Мошкиным Владимиром. Пересмотрев все видео по данным темам, я пересмотрела свою жизнь. Теперь моя жизнь настоящая. Для меня теперь ипотеки нет, кредитов нет, а я есть. Чтобы решить свои проблемы, их надо решать. Правовед Сибирь вместе со всей... Большой командой помогает это сделать. Помогает тем, кто решился взять ответственность за свою жизнь на себя. Твое благополучие – это твои верные решения. И такими людям помогает весь мир, вся Вселенная и сам Бог. Удачи тебе и верных людей на твоем пути. Вот опять же очередной слайд с семинара по судам и банкам про как раз э, печати, которые ставятся в документах, и вы считаете, что государственные. На самом деле, читаем письмо, да? Министерство финансов России, Федеральная налоговая служба. Дается ответ по поводу э, регистрации организаций. Так, по второму вопросу. В части регистрации районных и областных судов сообщаем следующее. Осуществ... Так, понятие юридического лица воз... изложено в статье 48 Гражданского кодекса. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам. Может от своего имени приобретать, осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности. Быть истцом и ответчиком в суде. Согласно части 2 статьи 48 Гражданского кодекса, юридическое лицо должно быть зарегистрировано в ЕГРЮ в, данном, в, од, ой, в одной из организационных правовых форм. А, так, положением части 2 статьи 41 Федерального конституционного закона о судах общей юрисдикции определен правовой статус федеральных судов общей юрисдикции как субъектов гражданско-правовых отношений. Частью 2 указанной статьи установлено, что Верховный суд Российской Федерации, Верховный суда Республик Краев, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области, суды автономных округов являются юридическими лицами. Учитывая вышеизложенное, а также наличие у районных и областных судов статуса юридического лица, такие судебные органы должны быть зарегистрированы в ЕГРЮ. Кроме того, следует отметить, что в статьях 1 и 2 статьи 55 Гражданского кодекса устанавливается, что представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. А филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе, функции представительства. Вместе с тем сведения о филиалах и представительствах содержатся в ЕГРЮл, в соответствии с подпунктом Н, пункта 1, статьи 5 Федерального закона о государственной регистрации юридических лиц. То есть все суды должны быть зарегистрированы. А мы смотрим справочки. Вот с Краснодарского края налоговая сообщает, что в едином государственном реестре юридических лиц отсутствует информация о юридическом лице Армавирский городской суд. Отсутствует сведения Брюхвинский районный суд, Отсутствуют сведения о том, что Мещанский районный суд, и Москвы и Свердловский районный суд, города Иркутска, что такие организации вообще существуют в природе. То есть, что я этим хочу сказать, что вы ходите в организации, которые представляются вам по табличкам, по одеждам, там черные мантии, погоны какие-то, что вы думаете, что это реальная организация? что там работают реальные люди, реальные должностные лица. На самом деле, там э, всего лишь виртуально это все существует. Это спектакль, который перед вами разыгрывают актеры, которые разводят вас на деньги и отбирают у вас имущество. Разводилы. Э, можете сравнить, вот э, есть ГОСТ 51511 2001 года о гербовых печатях которая должна быть у всех государственных органов и посмотрите любые решения судов которые вы получаете есть ли у них печать соответствующий данному госту увидите что такого нет ну здесь все это прочитаете как все должно быть выглядеть официальный текст раздел 3 национального стандарта рф минимальный диаметр круглой печати не менее 40 миллиметров а максимальный 50.1 так же самое э, указы президента видим подписаны канцелярия нету гербовой печати и видим что росписи никакой нету президента то есть это скан официального документа со сайта кремля я вам скажу больше, сколько я бы не делал запросов, сколько бы не смотрел материалов, нету ни одно, в природе не существует ни одного указа президента, который был бы подписан и поставлена бы печать была по ГОСТу. Помимо этого, любой указ, любое постановление, оно, любой документ подписывается как минимум двумя людьми. Первое это тот, кто создает документ, допустим, президент и секретарь, который фиксирует этот документ в журнал учета и как свидетель ставит роспись. Что есть документ создают двое людей, то есть в жизнь его рождают. Но это представьте, то есть процесс природный по поводу рождения хоть чего. То есть один человек не может ничего в принципе родить для общества. То есть дети же рождаются, нужна мужчина и женщина. У животных там рождаются, нужна мужчина и женщина Даже у растений нужно там опыление, чтобы плодоносили они Также и документы, они рождаются, то есть должно быть два человека Один сотворяет, другой фиксирует его сотворение То есть все указы президента, они не подписаны фальшивы вот еще один отзыв с сайта. Всем здравия! Благодарю правовед Сибирь за то, что открыли глаза на интересные вещи. Так же, как у многих, с ухудшением финансового положения у меня начались просрочки. Звонки из банков очень переживал из-за каждого звонка. После просмотра семинаров стало понятно, что все банки это сплошное жулье. И ведь дело даже не в том, чтобы избавиться от кредитов. Вопрос более глобальный. Оплачивая кредиты, мы проплачиваем все войны на планете Земля. Если вас это устраивает, то продолжайте платить кредиты. Лично меня нет. Выиграю я суд или нет, я буду защищаться от банковского беззакония любыми способами. Благодарю за помощь. То есть Сергей Юдин в свое время тоже работал в правоохранительных структурах, пока не понял, чем он там занимается, и ушел оттуда. И сейчас является активным участником сообщества «Правовед Сибирь». Также здесь вот я рассказывал, видим, про ЖКХ, про СССР, то, что мы до сих пор живем в правовом поле Советского Союза, являемся гражданами Советского Союза. Паспорта РФ, они фальшивые, видим, что печать в них не по ГОСТу, если отмотаем назад да, слайды. Личная подпись неизвестного должностного лица. А, это ваша подпись. И вот тут неизвестное должностное лицо, которое вам выдало этот паспорт. Ну, то есть прям не, нету ничего законного. Просто фейк. Вот есть паспорт СССР, который законен. Свидетельство о рождении, подтверждающее ваше гражданство. Даже Нотариальная Палата это признает в связи с вашим письмом по поводу возможности предъявления в качестве документа, удостоверяющего личность паспорта гражданина ССР образца 74 года, при обращении за совершение нотариальных действий, сообщая по имеющимся в Федеральной Нотариальной Палате сведениям в настоящее время законодательством РФ, в том числе постановлением правительства РФ от 8 июля 1997 года об утверждении положения паспорте гражданина РФ, для указанной вами цели не установлен срок действия паспорта образца 74 года. Это, в частности, вытекает из определения Верховного суда РФ от 4 ноября 2003 года, согласно которому норма указанного выше постановления правительства РФ, обязывающая МВД осуществить до 1 июля 2004 года поэтапную замену паспорта гражданина СССР на паспорт РФ, не регулирует сроки действия паспортов граждан СССР и не возлагает на граждан каких-либо обязанностей по замене этих паспортов на паспорта РФ. Паспорт СССР действителен без ограничения, значит, что СССР никуда не девался. И видим а, справки с различных город Пенза, город Омск, людей о том, что они делали запрос в ведомственные органы и им давали ответы, что... Никто их никогда не лишал гражданства Советского Союза. Никогда они не писали заявления о выходе из гражданства Советского Союза. И никогда не обращались в РФ за вступлением в гражданство. Вот еще справочки. Это Татарстан еще и Новосибирская область. А здесь у нас еще одна справка Сомской области. Вот мой личный паспорт гражданина СССР Мошкин Владимир Геннадьевич выданы отделом внутренних дел Московского горосполкома. По нему так же самое вы можете. Пожалуйста, вот Нина Кокарышкина ездила на поезде. Билет. Видим. Серия паспорта. 4 яр, 9, 5 пятерок. Ну, если отмотаем назад, увидим серию 4 Яр, 9, 3 пятерки, 82 у меня. То есть вот билет на ЖД. То есть принимается спокойно, двигайся куда хочешь. Вот решение в пользу людей в отношении банков. Это к тому вопросу, что говорят очень часто, что... А покажите реальные решения. Вот, пожалуйста, сайт «Гагаринский районный суд Смоленской области». Вот номер дела. Пожалуйста, перепроверяйте, заходите на сайт, смотрите это дело. «Гагаринский районный суд Смоленской области. Сайт в составе председательствующего судьи Нахаева. При секретаре, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ЗАО «Бинбанк» к Назаровой, Взыскание задолженности по кредитному договору. Руководство статьями 235-237 ГПК РФ суд решил. Выски закрытого акционерного общества Бинбанк, кредитные карты Назаровой. К Назаровой о взыскании задолженности по кредитному договору по состоянию на такой-то год отказать. Все. Вот еще решение. Серпуковский городской суд Московской области. Гражданское дело по иску Альфа-банка Калим... Калимовой Алимовой взыскании задолженности по кредитному договору. Решил исковые требования Альфа-банка Калимова взыскании в качестве задолженности по кредитному договору в качестве возмещения расходов по оплате госпошлины оставить без удовлетворения. Вот, пожалуйста, тоже номер дела, вот он, проверяйте. Вот еще решение Башкортостан город уфа альфа-банк обратился в суд с иском к ситникова взыскание денежных средств при таких обстоятельствах суд, суд полагает что исковые требования необоснованные удовлетворению не подлежат руководствуясь статьями такими-то суд решил удовлетворение из как ситникова взыскание денежных средств отказать ну понятно что здесь мы удалили, чтобы выходило на одну страницу как бы само описание мотивировочное, но вы это все, главное тут номер дела, суд, вы это все с сайта суда можете прочитать и использовать в своих ситуациях, если у вас ситуация похожая. Потому что все суды работают по шаблону. Если вы им приносите подобное решение по вашей ситуации в пользу заемщика, то суд просто перепечатывает его, даже не то, что перепечатывает, он скачивает с суда, с сайта суда вносит вашу фамилию ваш банк и печатает решение. Здесь еще Иркутский районный суд. Рассмотрев судебный, в открытом судебном заседании гражданское дело Сбербанк Николаеву в досрочном взыскании задолженности по кредитной карте судебных расходов, решил удовлетворении исковых требований ОАО Сбербанк России к Николаеву о досрочном взыскании задолженности по кредитной карте судебных расходов отказать. Усть-Удинский районный суд Иркутской области. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело номер обезличено по иску публичного акционерного общества Сбербанк Локтионову о взыскании задолженности по кредитному договору, решение удовлетворении исковых требований по ОО сбербанк Бербанк о взыскании задолженности по кредитному договору отказать в полном объеме. Вот список выигранных дел, которые у нас на сайте размещен. Там Опубликованных официально более 150 выигранных дел. Это те, которые мы просто еще успели только опубликовать. Потому что на публикацию, на запись видеороликов требуется большой объем времени, чтобы это все оформить, ну и человеческого ресурса. Сейчас хочу обратить ваше внимание на реальные отзывы. У нас тоже есть в ВКонтакте раздел отзывов. Там их, ну, уже не знаю даже сколько количество, очень много. Люди пишут в личку отзывы нашим правоведам. Например, Добрый день, Владимир. Благодарю за столь полезную необходимую информацию. Сейчас я в первую очередь, кстати, вы вот можете этих всех людей найти в интернете ВКонтакте обратиться к ним, посмотреть, что это не фейк, это не какие-то левые скрины. То есть я вам еще раз повторяю, я ничего никогда не придумаю. Есть реальная практика, есть реальные люди, есть реальная жизнь, и я в ней живу в реальной жизни, а не виртуальной, которую там кто-то где-то придумывает. Такие как депутаты Государственной Думы, которые придумывают какие-то законы, несоизмеримые с жизнью, и вы начинаете их исполнять как э, просто как будто ну дураки которым все равно там примут закон убивает друг друга убивая ближнего своего и вы будете убивать и будете говорить но ну я же по закону это делаю ну то есть как бы нужно с головой дружить в первую очередь они а с каким-то законом невменяемым за столь полезную ну, благодарю за столь полезную необходимую информацию сейчас я в первую очередь осваиваю материал по кредитам у меня юридических знаний никаких и приходится все с нуля изучать из восьми банков один ВТБ подал повторно в суд первое решение суда я отменила вот второе решение не смогла после операции была, не было сил бороться теперь исполнительное производство судебных приставов с августа 2016 -го. с 1 сентября 16 на работе попало под сокращение с 5 ноября Изменила штатное расписание искусственно, чтобы сократить мою должность. Я живу на 50% из пенсии, но я не собираюсь сдаваться. Сначала я не могла понять и находилась в каком-то вакууме. А когда мне отправили адрес сообщества правовед себе я стала читать, потом на сайте смотреть видео. Добавили меня в чат и отправили документы. Читаю перечитываю, составляю свои письма. Но пока еще ничего не отправила. За два месяца мне удалось собрать справки и скопировать. Изъегрил материал по всем моим банкам добиться и попасть на уэдиенции к старшему судебному приставу. Там за 4 месяца три раза сменилось, сме, изменились правила приема и уволились двое судебных приставов. Была вчера и завтра опять иду. Теперь я их буду доставать вопросами забрасывать справками и бумагами. Последний раз старший инспектор разговаривал вежливо и спокойно, принял мои документы и пригласил на следующую аудиенцию Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Извините, что так много написала. Хочу поблагодарить сообщество «Проверь Сибирь» и тебя, Владимир, за ваш неоценимый труд и ваше терпение и доброту, мира, счастья, доброты, любви и огромных свершений. Вот по скайпу, например, человек Николай Пашинин. Вы делаете великое дело, и без оплаты этого пакета вряд ли бы была, была мотивация у людей доводить дела до конца. Ибо что люди получают бесплатно, то не ценится. Они не про, это не про всех, но про многих. Благодарю вас за то, что сняли пелену с глаз и дали уверенность в будущем моих детей, да и в собственное светлое будущее. Теперь есть настоящая глобальная, воистину мужская цель. И это долг настоящего отца и сына своей Родины. Мы вместе восстановим наши права на великое государство. Еще один. Анастасия. «Правоведы, благодарю за науку, вы супер! Это лучшая школа всех времен и народов. 2 июня отменила заочное решение по Сберу. Полтора миллиона рублей, вступившая в стадию исполнения». О а суде извещены не были. Вчера было первое возобновленное заседание. Мы предъявили, предъявили заявление ходатайства к суду о востребовании оригиналов документов, имеющихся в деле. А если не представят, то пусть суд по всем принятым в дело копиям поставит свою печать и распишется, если так доверяет банку. От истца никого не было. Я спросил у судей, что все нам, нам все-таки предъявляют кредит или заем. Почему эти слова стоят рядом? А судья, в чем суть вопроса? Я говорю, что это совершенно разные понятия. Она попросила разъяснить. Я ей говорю, если у Сбера вдруг есть лицензия на кредитование, то потому как ни у одного банка таковой нету, причем тут мы как физические лица. А если навязывают заемщиками, а если нас называют заемщиками, то откуда у банка свои безусловные обязательства? Сбер сам печатает деньги в тайне ЦБ, ведь давать займы можно только собственные. Судья встала в ступор, но как она меня слушала, как пятерошница ни разу даже не моргнула, она не ожидала отпора такого. А сегодня была отмена по Россельхозбанку, 3 миллиона пятьсот тысяч, вступившие в стадию исполнения 2 декабря 2016 года, также не известили должным образом, если бы недоблестные пристава, что усердно пытались продать наш дом, то мы еще бог знает какое время ни о чем бы не знали. Впереди новые схватки с мошенниками-банками. У них кроме копии и светокопий ни хренашки нету. Не бойтесь никого. Судьи не понимают в механизме банковского обмана ничего. Доказывайте на статьях и показывайте им на пальцах, кто есть кто. Так же само. Вы в интернете наберите «гражданин СССР и сотрудники ГАИ. Вы получите там миллионы видеороликов и посмотрите, как грамотные люди, ну то есть вот простые, видим, люди по автомобилю даже доказывают сотрудникам незаконные вот это оборотням в погонах. Ну, доказывают им, что они неправомочны вообще нам задавать какие-либо вопросы. Вот здесь сотрудники ГАИ тоже были удивлены в Новосибирске тому, что они не на того нарвались и не получилось у них развести на деньги человека. Вот сайт налоговой службы egrillnalog.ru, на котором вы можете получить информацию на любую организацию, чем она занимается, какие у нее есть виды деятельности, какие лицензии и по каким адресам э, лицензируемая деятельность может вестись. Э, видим Министерство внутренних дел Российской Федерации, их ОГРН, ННН, э, дата присвоения 16 января 2003 года и выписка. Э, читаем выписку, да. Министерство внутренних дел, МВД России, город Москва, улица Житная. Кто имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица? Колокольцев Владимир Александрович, министр внутренних дел Российской Федерации. И только он имеет право подписывать бумаги, предъявлять какие-то претензии, протоколы административные составлять от имени этой юридической организации. На самом деле это не государственная организация, это просто коммерческая фирма, потому что мы видим виды деятельности агент по оптовой торговле универсальным ассортиментом товара, то есть занимается сетевым маркетингом, ну и издание книг, издание газет, издание журналов, периодические публикации, деятельность в области звукозаписи, издание музыкальных произведений, то есть продюсирует там певцов клипы записывают там и так далее. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления. Деятельность в области архитектуры связана с созданием архитектурного объекта, то есть строят здания, технические испытания, исследования, анализ, сертификация. <coughs> Деятельность рекламных агентств, то есть э, занимается всеми видами рекламы, Исследование конъюнктуры рынка, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг, образование профессиональное и среднее. <coughs> Обратите внимание, то есть когда вы начинаете с какой-то организации взаимодействовать, в первую очередь нужно взять выписку на эту организацию и посмотреть, чем она занимается и с кем вы имеете дело. идентификация подлинно гражданство СССР освобождает вас от оплаты кредитов, налогов, штрафов и других незаконных в СССР платежей. При этом вы остаетесь не, до, не подсудными судами РФ. То есть, смотрите, СССР это одно государство гражданином которое вы являетесь. РФ это коммерческая фирма, которая просто работает на территории СССР. Так вот, ответьте мне на вопрос. Если вы, допустим, открыли счет в втб банке в одной коммерческой фирме заключили договор и пользуйтесь ее услугами и потом другая организация которая называется сбербанк предъявляет вам требования по договору который открыт в банке втб будет ли он правомочен конечно нет то есть что я этим хочу сказать что ссср и рф это два разные субъекта права. Вы по факту рождения каждый из нас, неважно какого возраста, вы есть гражданин Советского Союза. А Российская Федерация это фирма, работающая на территории Советского Союза, и она никакого отношения к законодательству к вам, к вам вообще что-то предъявлять не имеет, никакого права. Это вы поймете просто сейчас примите информацию. Изучите вопрос, у нас есть вся информация Это можно еще целый вебинар проводить на эту тему Про Конституцию Российской Федерации, о том, что она не принята Про референдум СССР, который состоялся и так далее Вот еще один из отзывов про сотрудников ГАИ, да, что Как помогают знания правовед Сибирь Вот Уральский округ у нас, чаты по регионам Уральский округ. С Уральского округа, ну не знаю, насколько старый слайд, вернее, старый отзыв, 31 человек по Уральскому округу. Остановились сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге, спецрота. Без малого два часа деликатно разбирали их полномочия. Гражданство, легитимность, печати, отсутствие доверенности и всего, о чем зная. Очень трудно им усваивать информацию о глобальном обмане. В результате обменялись телефонами, договорились встретиться в нерабочее время. Пожали друг другу руки и разъехались. Вменяли штраф пять 5000 или лишение от 4 до 6 месяцев. Все снял на видео. Здорово выводить людей из морока. Благодарю правовед и всех причастных к возрождению СССР. Правда всегда работает, потому что в ней сила Творца. Будешь ли ты наш, нашей следующей историей успеха? о которой мы запишем видео, проведем вебинар, отразим в истории «Правовед Сибирь» ваш отзыв на сайте, отразим этот отзыв на вебинаре, расскажем о тебе, решать тебе. То есть быть рабом или быть успешным человеком, с большой буквы этого слова, то есть человеком. Сколько стоят э, знания, которые у нас... Э, ну, мои знания, это они не мои, это коллективные знания, опыт всех в, сообще э, в сообществе «Правовед Сибирь». Поэтому здесь лучше заменить слово на «наши» знания. Я вообще ничего никогда себе не присваиваю, потому что тот опыт и знания, которые я имею, мне тоже они достались от других людей. Поэтому все есть коллективное сознание. Пакет документов, комплект пошаговых инструкций. Пакет документов, комплект пошаговых инструкций. Переписка с банками стоит 18 тысяч рублей. Переписка с судами 18 тысяч рублей. По судебным приставам 18 тысяч рублей. Итого, если вы все это будете брать по отдельности в каждый период времени, в разные, вернее, периоды времени, то обойдется вам стоимость этих знаний, то есть такой курс молодого бойца, азбука такая, основа, 54 тысячи рублей. Ну, можете сравнить с тем, сколько вы потратили денег, получив диплом. Ну, просто поставьте на одни весы. То есть это разовый вход в сообщество правовед себе, если вы полностью владеете всеми знаниями. Если бы все, что эти знания сделали для вас, это так, что это у нас? Если бы все, что эти знания сделали для вас, давайте сейчас посмотрим. Это у нас 72-й слайд. Да? Здесь у нас по-разному отражен. Ну, мне как бы не совсем понятно, вот эта фраза на слайде, к чему она толкает. Если бы все, что эти знания сделали для вас, это, ну, могу предположить, да, что вы стали свободным, стали э, с достатком жить, эти знания помогли обрести вам свободное время. Вы могли, можете теперь это свободное э, время тратить на своих близких, а помогать финансово и в, в, в хозяйстве своим родителям. Вводите а, детей а, на те мероприятия, которые развивают их, то есть там в бассейн, а в аквапарке, а, на занятия различные там. Ну, на какие-то развлечения и так далее, на книжки, на игрушки. То есть вот это все, что я называю, помогут. Вот это все поможет дать вам знания, которые даются в правовед себе а, Реальная стоимость с сегодняшнего дня, вот 7 октября, да, для тех, кто посмотрел этот вебинар, мы в качестве подарка это делаем. Реальная стоимость 54 тысячи на сайте. Если вы обратитесь и оставите заявку по ссылке, которая есть в чате, либо под этим видео, которое будет ссылка, оставите заявку на покупку до 10 октября, обращая ваше внимание. То есть сегодня 7, в течение трех дней. Уже даже осталось меньше, потому что сейчас время у нас 10 вечера Практически то есть уже скоро через два часа будет восьмое число, то есть у вас ровно двое с лишним суток для того, чтобы купить по акции пакет документов полный за 24 тысячи рублей. Реквизиты кому связаться и кому оплатить находятся под ссылка для заказа, находятся ну, под этим видео, либо в чате, в котором вы сейчас задаете вопросы, в вебинарной комнате. Так, Вы получаете за эти деньги дополнительно, безо всякой оплаты, в принципе. То есть получили документы за деньги, и дальше вы получаете кучу подарков. То, что бесценно. Доступ в закрытое сообщество, в котором ведется работа со всеми участниками, вошедшими в правовед себе. Второй бонус – это полный доступ ко всем выигранным делам. То есть все выигранные дела вы получаете себе на компьютер и можете просто по папочкам смотря, да, какой у вас вопрос, по социальной карте. Открываете папочку, смотрите выигранное дело и применяете этот алгоритм. Uh, вот ссылка для того, чтобы оставить заявку на покупку http кредитовplp 7ru да? ну давайте uh, попробуем эту ссылку чтобы вам показать, что она действительно работает. Я сам еще только сейчас буду переходить. Uh, видим, да? Ссылка на комнату, ликвидация любого кредита, но ну, видим одностраничник. Здесь вот вы оставляете имя, электронную почту, телефон, отправить заявку, нажимаете, все, с вами люди свяжутся. То есть вы можете заказать. Так, дальше, это регистрация на сайте. Ну, дальше тут должна еще ссылка быть на покупку. Так, дальше. Инструкция по возврату незаконно навязанной страховки по кредиту. То есть получите инструкции о том, как вернуть навязанную страховку по кредиту. И вас уже будут первые деньги на то, чтобы там, себе заплатить, не идти на работу и больше потратить время на то, чтобы изучать знания. Консультации по судебным делам, вебинары, семинары, Правовед Сибирь с ответами на все вопросы. То есть тоже вы получаете вместе с покупкой всех документов. Видеоинструкции по заполнению документов, апелляция, касация частной жалобы, поведение в суде, работа с материалами дела, принципы работы с документами, заявление, ходатайство, претензии, уроки по работе с правовой системой, консультант плюс. Как узнать виды деятельности, лицензии организации? Как заказать кредитную историю в Бюро кредитных историй? Услуги нотариуса не могут стоить, стоить больше 100-200 рублей. То есть его, все вот эти видеоинструкции тоже вы получаете вместе с пакетом документов. Полная инструкция, как получить паспорт СССР. Все формы документов для заполнения, доказательства правомощности паспорта СССР, правовые различия между гражданином, человеком и физическим лицом, тоже получаете. А, комплект подробных инструкций, как вызвать свидетеля в суд, как исполнить решение суда, как обжаловать бездействие судьи относительно поданного иска, как подать апелляционную жалобу, как подать кассационную жалобу, как приобщить документы к материалам дела, как составить и подать иск в суд представительство физического лица в суде, судоустройство и подсудность гражданских дел. Здесь вот цифры указывают символические, то есть это где-то, если вы на сторонних ресурсах покупаете информацию, то примерно вот ее постолько продают. Эти цифры здесь сделаны для того, чтобы вы понимали, что как бы это в сообществе правительства Сибири, это все безвозмездно, безоплатно предоставляется. То есть чисто для сравнения. Возможность помогать людям, столкнувшимся со сложившейся ситуацией, получать за это вознаграждение. То есть у нас существует партнерская программа, и мы совместно берем в работу людей. Если вы приводите поток людей на сопровождение в сообщество Правовед Сибирь», помогаете реализовывать эти знания, вы получаете пяти, до 50% реферальных вознаграждений с продажи пакетов документов. Это тоже интересно э, в виде дополнительного дохода, чтобы отказаться от наемной работы. Ну и того, пакеты документов, комп, комплект пошаговых инструкций. Ну и то есть вот видим бонусы 8 штук, да, которые вы получаете. Если бы вы их купили на сторонних ресурсах, у вас были бы вот, определенные расходы какие-то там сотни тысяч рублей но в правовед сибири вы до 10 октября можете получить вот с такой скидкой за 24 тысячи рублей пожалуйста обращайтесь действуйте прямо сейчас как быстро окупятся ваши инвестиции инвестиции в себя окупаются очень быстро практически мгновенно Люди, которые пришли в сообщество «Правовед Сибири», я повторюсь, да, за 2-3 месяца работы, полученных знаний, выходят на доходы, используя свои знания. Но доходы не том, что на каких-то других людях они это зарабатывают. То есть, используя знания, вы начинаете получать деньги с ЖКХ, с банков, с сотрудников правоохранительных органов предъявляем иски за их нарушение законодательства. То есть чиновники нарушают закон, а вы им предъявляете иски за то, что они этот закон нарушили. И получаете с них вознаграждение за то, что вы их поставили на место. То есть за то, что вы предотвратили преступление, вы получаете вознаграждение. И этому вы всему можете научиться, используя знания. Стоите ли вы этих денег, этих инвестиций? Опять же, приведу пример: сколько вы инвестировали в диплом, который вы получили, и сколько это и сколько лет этот диплом вам э, отбивался на вашей работе в виде вашей зарплаты? Ну, я думаю, что у большинства людей, вернее, не думаю, а знаю, что диплом о высшем э, образовании до сих пор еще даже не окупился, потому что вы пока учились, набрали кредитов, потом пока работали, набрались кредитов и ипотек. И сейчас бесконечное, вот в этом колесе, как белка, крутитесь. Пришло время изменить ситуацию в корне. У вас, как и всегда в жизни, есть несколько путей. Вы можете ковырять эти знания, искать в интернете, тратить на это кучу времени. Это вот, вот этот путь, один из. Либо у вас есть второй путь, это приобрести пакет документов, самому разбираться, участвовать в своей жизни в, без чьей-либо помощи. А есть третий путь, стать активным участником сообщества «Правовед Сибирь» возглавлять в своем регионе, в своем городе ячейку «Правовед Сибирь», и проводить мероприятия, участвовать вот в коллективных вебинарах, то есть работать согласованно, сообща, ходить в суды не одному, а ходить в суды с кучей сообщников, вернее, по интересам именно сообщников. То есть э, с теми людьми, которые придерживаются вашей идеологии, с теми людьми, которые имеют знания. И поверьте мне, э, это огромный результат дает э, для того, чтобы выиграть э, любое дело. Помимо этого, в сообществе «Правовец Сибирь» в случае каких-то критических ситуаций мы пишем коллективные заявления об обращении жалобы, публикуем это в сети, и сотни людей подключаются к вашему процессу. То есть вам решать, какой путь из них выбрать. Я прошел все три этих процедуры, и на сегодняшний день для меня очень важно, для меня понятно, насколько важно быть не одному. То есть сейчас очень многие вопросы быстро решаются, потому что я не один. Но я начинал этот путь один, и он, ну, на него потратилось очень много времени. Поэтому экономьте ваше время жизненное, потому что цена, ваша, это, цена всему происходящему – это ваша жизнь. А, какие последствия? ну Вот этот слайд. Какие последствия? Даже не знаю, что выразить в этом. Последствия чего? Последствия того, что вы станете грамотным, положительным. Последствия того, что вы после сегодняшнего вебинара просто забудете о нем и не будете действовать, ну у вас ничего не изменится, только ухудшится. Вот какие будут последствия. Поэтому берите все текущие инструменты к действию и воплощайте их в жизнь. Действуйте прямо сейчас. И в качестве завершения опять же хочу напомнить, вернуться к циклу, который мы начали. Это именно видеоролик. Вспомни. Когда ты был ребенком, то все было возможно. Ты надевал одеяло на спину и становился храбрым рыцарем. Ты забирался на дерево и не знал, что можно упасть. У тебя была идея, и ты просто воплощал ее в жизнь. Ты верил в себя и был способен на все. Но когда ты вырос, все изменилось. Теперь трудности пугают тебя. Ты хочешь начать свое дело, но находишь оправдание. Ты мечтаешь о свободе, но боишься неизвестности. Ты думаешь о деньгах, но зарабатываешь копейки. И если вдруг у тебя появляется отличная идея, ты говоришь себе, я пока не готов. Ты во всем сомневаешься. А через год ты слышишь о том, что кто-то воплотил твою идею в жизнь. И ты думаешь, что отличает его от тебя. Только то, что он действует. Он воплощает свою идею в жизнь. Так вспомни себя ребенка. Вспомни время, когда ты действовал вопреки опасностям и запретам. Тогда давно, когда ты верил в себя. Это никогда не поздно сделать. Ты все можешь. Ты все можешь изменить. Все можешь начать с чистого листа. Просто начни действовать уже сегодня. Как раз ровно прошло два часа нашего вебинара. Ответы на вопросы уже просто сейчас все равно не будут укладываться. Ну, то есть, бесполезно сейчас даже на них отвечать. Давайте я остановлю демонстрацию экрана. Так. Ага, вот, остановил демонстрацию экрана. Ответы на вопросы вы получите, ну в большинстве случаев, как правило, вопросы, они в течение, вот если пересмотреть несколько раз вебинар, они отвалятся сами по себе, либо на, зайдете на сайт, и если вы оставите заявку на консультацию, заявку на покупку документов, с вами свяжутся ребята с правовед себе, то есть правоведы, и ответят на ваши все вопросы. Поэтому Оставляйте заявочки, но заявок очень много каждый день. Я сразу же, в принципе, ставлю вас в известность, что бывает и по 3-4 дня не, ну, вы можете ожидать звонка, потому что действительно мы занимаемся очень горячими темами, горячими вопросами, которые насущны каждый день. Происходят эти события, вот эти ну, негатив, весь который происходит в системе. И рук не хватает. Количество обращений многократно превышает количество людей, которые могут отвечать на вопросы, сопровождать людей. И круглосуточно звонят телефоны, круглосуточно звонит скайп, почта полна ну, просто сообщениями каждый день. Поэтому наберитесь терпения. Если вам в течение двух дней не отправ... но ну, не ответили на вашу оставленную заявку на консультацию на покупку документов, то еще через... ну, отставьте заявку еще раз, потому что чисто механически можно в куче заявок перескочить какого-то человека, да, там э, звонили одному, потом отвлеклись на скайп, э, курсором нажали по списку следующего, и то есть, ну, бывает чисто механически, физически от утомляемости можно кого-то пропустить, поэтому оставьте, если в течение двух дней на вашу заявку не ответили, еще раз оставьте заявку, и вы с вами обязательно свяжутся. Ну, а так, благодарю всех за внимание, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, делайте репосты, покажите это видео вашим знакомым, друзьям, и, возможно, сегодня своим действием, своим лайком, своим репостом вы спасете человека от суицида. Потому что очень много людей уже э, ушли на тот свет, как говорится, не владея просто вот этими знаниями. Психологически их задавила система, и они наложили на себя руки. Э, буквально месяц назад у нас в чатах проходила такая информация, один из людей э, себя упрекал в том, что почему я не рассказал своему другу о правовед Сибирь? А сегодня я был у него на похоронах, который залез в петлю из-за того, что его глушили коллекторы и банки с звонками, письмами, и приходили, стучались в дверь, вешали плакаты, оскорбляющие его честь и человеческое достоинство. Поэтому каждый ваш лайк, каждый ваш репост, каждая ваша разосланная ссылка на это видео, на наш сайт, это спасенная вами в будущем душа людей, человека. Благодарю вас за внимание, за терпение, за то, что вы два часа провели с нами. До скорых встреч! Алексей?